Ну что, сегодняшняя наша тема, тема нашей академии здоровья, наклоните доктор сам. Это почему диета не работает? То есть у нас вот такая сегодня тема. Как правило, для чего сидит женщина или мужчина на диете? Да, для того, чтобы как бы похудеть. И диета это вещь, которая однозначно связана с ограничением. Вы согласны, да? Диета это значит, мы себя ограничиваем. Точно то есть Мы себя ограничиваем. стоп, хватит жрать, да, а холодильник там заклеили лентой или еще что-нибудь там сделали, и вообще от холодильника отказались, то есть как бы все, все, я не буду есть, я не буду есть, я не буду есть, то есть у нас внутри такая вот установка, что мы будем есть что-то такое вот на протяжении какого-то времени с определенной целью, и цель это всегда похудеть, и это всегда ограничение. Но Давайте посмотрим немножко шире на человека вообще, то есть э, современная медицина рассматривает человека в основном как тело, согласны, да, вот мы видим какую-то биомассу и с этой биомассой работает, ну не более того, то есть корректирует эту биомассу с помощью таблеток, с помощью каких-то физиопроцедур, вот. но э, не рассматривает ее как единое целое, как сложное психическое существо. А мы в первую очередь с вами все-таки психические существа. У нас психика все равно стоит на первом месте. Ну, есть, конечно, люди, которые они работают чисто физически, их задача из пункта А в пункт Б перенести какой-то предмет. Для этого особо не надо напрягать как бы мозг. Сами по себе задачи простые. И э, они живут, как правило, не заворачиваясь, да, не напрягая свою центральную нервную систему. Вот э, К этим людям очень хорошо подойдут законы э, биомассы. По сути дела их можно лечить точно так же, как лечат, например, ветеринары. Да? Но если мы смотрим на э, человека обычного, э, интеллектуального, развитого, который находится вот в нашем обществе, то э, этот человек у которого на первом месте стоят психические процессы. И когда у человека меняется тело, тело, оно напрямую связано с психикой. То есть мы и наше тело, то, есть то что мы называем себя, это одно. Причем, я скажу, что, когда, например, мужчина подразумевает «я», когда он говорит «я», то а, речь идет о а, том, чего он достиг. То есть я там мастер, я профессионал, я умею то-то и то-то, я имею то-то, то-то и то-то. Это мужчина. То есть когда он говорит «я». Когда говорит женщина «я», она подразумевает свое физическое тело. То есть «я» это он для нее физическое тело. И все, что с этим «я» происходит, отражается, естественно, на физическом теле. И... Когда в этом я, представьте, что-то не так, как поет Шуфутинский у бывшей русской подданной в артиле Каварда, да, а это значит, что в душе наверняка не так. Так вот, если э, в душе наверняка что-то не так, то что-то наверняка не так будет и в теле. И э, когда, например, женщина начинает э, кушать, когда она ест, когда она идет в холодильнику, Какие проблемы она решает в первую очередь? Она решает психологические проблемы. Да, то есть мы решаем с помощью э, диеты, э, решаем психологические проблемы. И вот представьте, мы взяли и решили э, лишить себя последней радости. То есть той самой радости, которая решала наши психологические проблемы. И взяли ограничились, себя, а сели на диету. К чему это приводит? А, Алексей Александрович, у вас жена сидела на диете когда-нибудь? Нет? Вам повезло. То есть, что такое а, вообще женщина сидящая на диете? Что с ней начинает происходить? В психологическом плане. Да? Нет повести печальные на свете, нет, повести о диете на диете. О, то есть, что с ним начинает происходить? Мужчина хочет, он просто куда-то смотаться хочет, понимаете? то есть он уже, он с опаски смотрит на, на, на свою жену, потому что жена ходит э, чернее тучи, это она на диете сидит, то есть все это чувствуют, а мир, он, он теряет свою гармонию в этот момент, то есть женщина никогда не находится в гармонии, когда она на диете. Чаще всего она находится в таком достаточно дисгармоничном состоянии. Она действительно думает о пище. а, она, а Почему она думает о идее в этот момент? Потому что идеи надо снять, какое-то какое стрессовое состояние. Да? И она не может, она не знает других путей снимать. И в результате что с ней происходит? Стресс этот нарастает. Ну ладно, хорошо, Бог с ним, она выдержала это. То есть она. Она на протяжении двух недель сидела на диете, встала на весы, и там минус два килограмма. Радость. Радость. Что происходит дальше? Можно похудеть. Все, весь этот стресс, да, ей надо наверстать. И она его наверстывает. И все это, что делает? Возвращается. возвращается. Когда-то рано, когда-то поздно, но возвращается. И что делает женщина снова? Снова садится на диету. Итак, сказка про белого бычка. И а, на самом деле у диеты есть определенные... <связь> с чего мы начнем? С пользы или с вреда? С, да? с пользы, У диеты есть определенные пользы.